Гнездо Кондор-1. Я нашла информацию о Луисе Серре. Похоже, он был научным работником в Амбреле. В Амбреле? Зря я выпустил его из Мишка. Отправляю подробности. Почитай, но главная цель Орленок. Понял. Выдвигаюсь к церкви. Кондор 1 конец связи. Доброго времени суток, мои дорогие друзья Меня зовут Дэн Дэн Дэн Лэкс Мы продолжаем с вами проходить Resident Evil 4 ремей Который вышел буквально на днях У нас с вами новая серия, новая главная часть <связь> Серия закончилась предыдущая на том, что нас спасла Ада Мы ее не видели, но мы видели промелькающую красную одежду В ней ходит только Ада, которая ну, в дальнейшем будет дополнительно DLC из компании Ады Separate Ways Нас спасает Ада, и этот хреносос тиран, нас не убивает, католик Он говорит, что наша кровь приняла дар в дар приняла, поэтому он нас отпустил и ничего с нами не делал, соответственно. Поэтому мы двигаемся дальше. Мы узнали, кто такой Луисер. Он был научным работником Umbrella Corporation. Этих мерзких, блядских ублюдков. Поэтому мы можем дальше двигаться. Смотри, там какие-то сокровища. А, странно, что уже закат, да? Ё-моё. Так, это мы читали. Я предлагаю еще раз сохраниться. Давай на новом сохранении. Все, у нас идет особняк, у нас идет новый дом. Новый дом, особняк, что? Первое. По-моему, я здесь мог что-то использовать. Смотри, снизу есть сокровище. Почему-то я не могу его взять. Или оно в подвале? И там еще два сокровища. А как я их пропустил? Подожди. Дверь с эмблемой. Мы туда уже можем пройти, кстати. Или у меня карта сокровищ обновилась. Или сокровища все обновились, и я могу их заново собирать. Или обновление для игры вышло. Как это сука понять все? Подожди, там была лестница вниз. Ну-ка давай-ка наверх поднимемся. В подвала лестницы нету. Бля, как темно и мрачно все... Оно, если есть, то в комнате Ну, смотри, здесь в комнате есть лесенка Наверх Она прямо где-то тут Здесь Вот здесь лестница А, я не могу ее спустить Скорее всего, где-то какой-то должен был быть Смотри Рычаг. Вот тебе и секретик подъехал. А не бы прошел. А мы вот эти, сска, иногда за свою внимательность хочется по жопе себе надавать. А, ну да. Только вдвоем. Понял вас. Значит, надо идти за эшли. Ну а как я мог сокровища там пропустить? Я не мог их пропустить. В принципе, я сто процентов Пойдем-ка проверим. И потом пойдем обратно в дверь. Где они находятся? Одно здесь, в доме. Я сто процентов не мог пропустить. Нет, не в доме. Одно тут лежит. Но его нету. А. -а, -а. Все, я забыл про это. Блять, как я мог колоколы пропустить? В них постоянно что-то спрятано. А -а -а, грязное жемчужное ожерелье, пойдет, сойдет. Так, нам теперь, нам теперь в эту дверь, потому что у нас теперь есть ключ. Не, вообще как бы мы можем вернуться назад, на фабрику, в долину или деревню. Мы в любом случае вернемся еще в деревню. Ладно Нам Хан... Ханниган сказал, куда идти, куда двигаться Нам по сюжету аккуратно ловушка и ты тоже. А вот и наш волк А вот и наша девочка Или мальчик Надеюсь, что девочка И самое, что интересно, нам будет очень благодарна в последующем Беги, малышка Или малыш Будь поосторожнее Ну уж он там, думаю, будет Так, хорошо Пойдем дальше, пойдем дальше. У нас появился змеиный вот этот ключ, и теперь мы можем его вполне себе везде использовать. Чудесно. Э, на лестницу мы можем подняться только с эшли, получается, когда мы доберемся до эшли, когда уже найдем нашу малышку пиздюшку, нам уже будет полегче, попроще. Не хочешь фонарик включить, потому что не видно вообще ни хера. так наверное получше будет правильно о хоть видно теперь вообще что происходит опять опять я пистолетом опять я пистолетом все делаю ебаный сыр ладно двигаемся дальше вместо того чтобы ковырнуть ножом там подойти на ножкой сломать просто на F нажать Ладно, я, видимо, что-то я с яркостью переборщил Вот так И самое главное, что я хотел сделать Язык, звук, громкость, речи Бля, это максимум Пипец Мы возвращаемся в деревню Хотел в деревню, правильно? Мы вернулись в деревню. Ебаный сыр. Теперь смотри, у меня есть маленький ключик, кстати, аптичка. И если я не ошибаюсь, здесь был дом, в который этот ключик можно пристроить, возможно. Да? Чудесно. Старинный компас. Ну, предполагаю, что можно будет его продать. За хорошие деньги. Так, там сокровище и в доме еще сокровище есть. ебаный сыр! Блять, вы кто такие? Сука, мутировавшие волки эти. Еще, блядь. Мне, сука, амбриловских собак, блядь, не хватило. Пусти говна, блядь. Даже не вставай, нахуй. О, хорошо просрался. Если у вас запор... Пожалуйста. Запора больше нет. Я слышу. Ой, блядь. Мне кажется, мы это зря нахуй все устроили с тобой ли он? Смотри, смотри, смотри. Где-то здесь оно стоит. Я его просто не замечаю, правильно? А, или оно с другой стороны дома? Давай-ка мы сюда сейчас выскочим А вот А вот Бархатный Смотри, мы можем вокруг оббежать Я слышу, как вы стонете, ублюдки Пойдем через дом О, Я его просто обойду тихонько. Обошел, блядь! Винтовкой зацепил, походу. Твою маковку. Мне даже лечиться нечем. У меня сиичко. Патроны для пистолета делаем. Хоть что-то есть. О! Ты, видимо, не успела дожить. Тебя разорвала вместе со мной, да? Хотя я не думаю, что я ее здесь забыл бы. Ебаный сыр! Ты, блядь... Как ты, блядь, уклоняешься? Тарагру, блядь. О, смотри, смотри, смотри, ищет, блядь, кого-то Любопытная ебала, блядь А что вы здесь делаете? На, нахуй Даша, путешественница, блядь То найди, это найди Подожди, я, я могу в церковь зайти, у меня же ключ есть О, здравствуйте, товарищи кстати, тут я смотрю... А, блять, Змею я не ожидал, конечно, там найти. Патроны для винтовки. Дело хорошее. Еще змея, да? Пошла нахер! Где ты там, блядь? Где она спряталась? Гадюку можно было взять? Я такого не припоминаю. Вот это вы, конечно, ребятушки, конечно, намудрили, козлятушки. Мне нравится вся физика в этой игре. Это пипец. Опять этот коршун старый. Песеты. Тысяча песетов, это хорошо. Ты пистолет бы лучше не прятал. Э -э, с 4 к 9 Крепко спи набирайся сил, наше милое дитя. Ты расти, а мамы новые штанишки сошьют тебе. В день съедая 7 центнеров пшеницы и полбыка, перерос свою ты колыбель, позабыв уют. Крепко спи набирайся сил, наше милое дитя. Среди братьев и сестер, которых больше нет. Это они тиранов создавали. Посмотри, сколько черепов. Хорошо, я посмотрел. Мне было очень, блядь, интересно. Что в этом у нас? Так, лечебный спрей это замечательное чудесно. Патроны для дробовика это еще лучше. Слышу фонарь. Слышу фонарь, забираю фонарь. А мне вообще куда надо то? А мне нужно в этот выход, но я могу спуститься, кстати, могу спуститься в канализацию. совет торговца разумный выбором надоело что у тебя вечно заканчиваются патроны у меня для тебя кое-что и есть арбалет отличная штука дружище его стрелы можно подбирать и использовать снова ты будешь ты вечно не забудь прикупить к для стрел тогда ты можешь переделать лишние ножи в стрелы на навеки забудешь о нехватке патронов и это еще не все к стрелам можно присоединять прикрепляемые мины превращающие арбалет в крутой миномет если попадешь в такой стрелы во врага он сразу взорвется А если в стену или пол то установишь неконтактную мину Стрелу ты при этом потеряешь, но оно того стоит. Ну, кстати, я соглашусь, что идея на самом деле очень даже хорошая. Но мое предложение сейчас не сюда идти. Тебе наверняка понравятся мои новинки. Я думаю, да. Мне всегда нравятся твои новинки. Мой добрый друг серьезно заболел. и Я хочу угостить его вкусным обедом из гадюк, пока он еще жив. Призываю на помощь заклинать или змеи? Продать трех гадюк. Понял, у меня есть только одна. Привет. Есть кое-что новое, чужак. Ожерелье, компас. Это продаем. Это пока не продаем. Гадюку продаем. Так, все это продаем. А, обменять. У меня пока что этих клак... этих не хватает. Но можно нож починить. Это очень тонкая работа, чужак. Купить Мало можно. Можно достичь многого. А вот, вот это МП, кстати. Гарантирую, эти деньги отобьются с лихой. Так у меня стрел нету для арбалета. Давай купим. Чтобы пострелять из этого, mm -hmm. нужны не только деньги, но и смелость. Так я уже получается какой-то охотник на ведьм. Чем еще могу услужить? Улучшить. Ну, с улучшением уже все. Пути. И с обменом тоже все. Так, охота на гадюк одна из трех. Хорошо. Значит, придется найти гадюк. Сто, уай, стой, стой, стой, стой. стой. Было сохранение. Привет, чужак. Привет, чужак. Чудесно. Смотри, сохранение прошло. И я предлагаю все же сходить в подземелье туда которое было справа я думаю можно же спуститься уже да можно а вот и колодец а вот и колодец он кстати небольшой и он приводит э -э позволяет выбраться с другой стороны Какой тут пиздец. А не колодец. Но хочу сказать, что дропа здесь немерено пока что. Крысы, да. Но это крысы, это не страшно. Хотя я был уверен, что мы найдем здесь гадюк. И это было бы очень, кстати. Ну, получается, обойдемся без них. Так, это мы выбрались к совершенно другой стороне. Я правильно понимаю? Да, я правильно понимаю. Все, мы не будем терять время. Значит, чем дальше идем за Эшли. Вперед. Мне интересно... Я, конечно, видел модельки, но мне интересно вообще, как Эшли будет себя показывать в этой части. Именно после ремейка, вот эта вот, переработанная моделька, вот, бупсы вот эти, вот, бля, шладкие. Это, конечно, да. Ну, эти испанцы, да, как там э, куплен, купленов с блядь, блять, вечно. Эти испанцы это, конечно, пиздец. А арбалету предлагаю в быстрый доступ поставить, и под дробовик. Раз, кстати, и первая. Первая, первая, первая, первая, первая. первая, первая, первая, первая. Вот так вот порядок навести. Перезарядиться. Пушки игрушки не зря, Я думал, он меня сейчас чуваком назовет. Есть. Так, быстрое переключение. 3-3, 2-2. Меня все устраивает. Все, тогда двигаемся дальше. Подожди. А если я так много залутал? И не дай бог убьют? Надо сохраниться. Так. Все, теперь мы можем спокойно двигаться. Недавно бою, да недавно, я тут целый день в бою просто. У меня бой-бой, бой-бой, бой-бой, блядь. Хуй с губой, блядь, получается. Я сокровища не пропускаю никакие. А то сейчас пробегу, будем назад возвращаться. О, ебаный сыр. Церковь добрался. Да, легче тебе стало от этого, мне нет. Чего? А, дедуль, ты там что копаешь? Так, стрелы я назад собрал. Смотри, какой-то знак. Стрелы я собрал назад. Ну вот а церквушка что надо, да? Красивая зараза. Я хочу ее вот так вот и... О, прелесть какая. А двигаться-то куда? Я думаю, здесь что-то может быть. И я не хотел бы это пропускать. Или нет? На кладбище 100% что-то должно валяться. Смотри, как минимум... Тут вот есть домик. Вас издаст, блять. О, блядь, какой прогиб. Я только что кончил. Дед, ты охуел? Даже не двигайся. Так, материалы мои. Патроны для пистолета тоже мои. Чудесно. Чудесненько. Так, и по этому краю... Не, ну с этого края уже пусто. Не, вот они какие, блядь, любопытные пи -пи пиздюки, блядь. И там посмотреть, там посмотреть. Все им знать надо. Как он эпично эти ворота открыл. О, вот это я понимаю, красивый. Да-да-да, дружище, пойдем ключик найдем. Ты забыл, во что мы играем? Гнездо, это кондор один. Церковь заперта. А орленок? Орленка пока не нашел. Но они тут все полностью перекрыли Да мы сейчас найдем, как забраться Ясно Думаю, причина может быть только одна Да, она здесь, я уверен Ладно Я проберусь туда Кондор один. конец связи Я хотел выругаться, но не буду Не, арбалет хорошая вещь, типа Постоянно патроны есть Так, в ту сторону я не пройду Ага, ага Здесь может Бесеты. То есть, главный вход вы закрыли. А, -а, -а это моя... О, -о, -о. Фотография Эшли. Запреть ее в церкви до назначенного часа. Это вы зря, конечно. Блять, одноразовых ключиков больше нету. Я один уже потратил. Карта окрестности озера будет лежать в пещере на той стороне озера. Чудовище прикончит того глупого чужака. Заебись. Озеро. Надеюсь. Ты серьезно? тебе Ты тебя не смутило, что написано, что чудовище прикончит э, чужака. То есть меня. Ну, пиздец. Подожди, а я все осмотрел с этой стороны? Я думаю, не все. Подожди, подожди рано вот так вот брать, просто сломя голову убегать все, мы нашли выход Он еще лестница наверх о, задание эти верломные близнецы потеряли право на покой когда связались с проклятыми сектантами кто-нибудь прошу вас, уничтожьте эмблемы на их надгробиях. Уничтожить эмблемы на надгробьях, зона церковь шинель x2, хорошо я уничтожу о, сокровища Элегантная заколка выглядит аппетитно. Пойдем, чекнем вверх. Нет, смотри, смотри, смотри. Тут плюшки лежат. Света, шумовая граната. Он сверху. Так, на надгробиях. На церкви, где на надгробие, нужно что-то уничтожить. Я видел там какую-то эмблему. Но немного, немного пока не понимаю, какая из них конкретно будет. Вот это что ли? А, стоп, эмблема близнецов. Какая эмблема у близнецов? Давай все сломаем. Нет, это все не то. Это все не то. Вот они. Раз. Два. Вот теперь все правильно сделал. Теперь можно двигаться, но нам только вниз путь остается. И никуда дальше потому что ключ будет у монстра спорим мы идем к первому боссу прямо в руки о да мы так ждали этого нам же заняться больше нечем мы же не можем там залезть в окно перелезть или еще что-нибудь мы пойдем к боссу прямо в руки и я этого ждал так это сокровище я забрать не могу но под замком значит не пошли о ебаный сыр мрачноватенько однако а так я всего лишь выбрался за ворота что там озеро так мы были на озере а ну мы были с другой стороны хорошо А, это коктейль Молотова был. Спускайся, проститутка старая. Давайте, идите сюда. Вот это вас разнесло по всей округе, ребятки. Даже не превращайся, даже не превращайся, сказал. Даже не вздумайте превращаться, даже не вздумайте превращаться, блин, не в мою смену. Это испарился или так должно было быть так я нашел еще одну кобру Вы меня не может это не радовать потому что остается еще одна и конечно когда ты ее убиваешь нужно быть сразу но ну, моментально внимательным Еще ебаный сыр. Бабуль. Ручная граната, хорошо. Тихо. Бля, пристраивается он к ней, конечно, красиво, красиво. Тихо. Бля, я не... Я, я, я, я запутался. Недостаток места. А, так сейчас появится, подожди. Иди сюда. Иди сюда, сказал. Загорела бабулита. Так, у меня есть кобра, у меня есть травы. О, я так вот-то могу вот так сделать. Что такое? Не дошла, да, немного? Ай, бедняга. Ничего страшного. На том свете отоспишься. Так, с этой стороны я не могу пройти. Они мне перекрыли проход. Значит наверх обратно. Акукарача. А здесь я могу спрыгнуть? Потому что, смотри, он там как бы и бочечка стоит. Да, могу. Писеты. Это, это хорошо. А я бы, наверное, что сейчас сделал в первую очередь? Расширил бы себе инвентарь и очко, блять, свое походу сейчас расширю. Ты как, блять, обзы... на кого ты обзываешься, блять? Нихуя себе, они меня матом покрывают. Ну иди сюда, дедуля. Спрыгнул, блять. Приятного аппетита. Праздник нам приходит. Праздник нам приходит. Хорошо. Хорошо, я пока доволен. Я пока доволен. Садам, там растяжка. Куда идти? Можно чекнуть, что здесь. Блин. Вот и место появилось. Подожди, я могу сделать еще патроны для винтовки. Ну, почему нет? В любом случае будут нужны. Но вещей, правда, как-то много. А, она заряжена. Ну, будет 5 плюс 1. Возможно, на винтовку не надо было прицел ставить. А если я сейчас сниму с нее прицел? Подожди-ка детали прицел опа вот сейчас имба ну она мне я уверен сейчас сослужит хорошую службу таким образом потому что в этих мудил в близкого расстояния гораздо проще будет целиться писеты писеты способен поднять такую штуку блять я знаю кто я знаю кто способен кто-нибудь может учинить эти синие медальоны Унич учинить уничтожить только вид портит Сил силных не тогда терпеть зона карьер питомник, шинель x5 x4 и надо уничтожить 5 штучек я пропустил этот сокровищ и патроны что-то я не хочу сюда идти пойдем может сокровище заберем сначала на ну, чем мы ничего не теряем время есть и мы все-таки хотели всю игру исследовать пройти посмотреть а сокровища они дают нормальное количество денег и пренебрегать э, тем, что может нам в, в любой момент, как говорится, помочь и жизнь спасти. Вон оно висит. <свист> Куда оно упало? А ну классно! Оно упало вниз. Ну, значит, будем пробегать, заберем. Можно было не идти сейчас, на обратном бы пути. Снял бы его. Ну что, вы готовы, детишки? Так точно, капитан. Я не слышу, потому что нас сейчас разорвут. Я знаю, что за питомник и карьер. Идем прямо в руки к первому боссу. Погнали, я готов. Я готов, я готов. Я... Большая душа, больший, большой щен, большие яйца. Волки испаряются. Я слышу тебя, слышу. Герчи. Что, ты хочешь, чтобы я с тобой подрался? Не, не, ты там заперт, это хорошо. Ты там там и сиди, пожалуйста. Сокровище, сокровище. та та та та, -та. Запахло весной. Да слышу, я тебя слышу. Один есть. Бля, я представляю, как ему не нравятся эти звуки. как они его раздражают. Так, ключ. Нет, этот ключ не подходит. Я бы хотел уже вот этот ключ от их драгоценных святынь. Стрельбище. О, кстати, на стрельбище можно получить награды. Стоп, материалы. Блять, опять патронов нету. Ну как, патроны есть, места нет. Запахло весной. Что мы можем создать? Ну давай пистолет Небольшой порядок навели. Материалы забыл. Где они? Вот они. Ну что, можно и на стрельбище. Кстати, фиолетовое пламя выглядит просто эпично, максимально эпично. Так, дядя Торговец. А это лифт на стрельбище. Неплохо, да, такое? Значит, ты выполнил просьбу. Я выполнил просьбу. И не одну. Спасибо, друг. Пожалуйста, друг. Что там? Должно быть сокровище игра деталь а так хорошо мы можем попробовать на стрельбище oh, сходить yeah. зачем отправлять бесполезные пушки пылиться на склад продай их и вложить деньги в улучшение для оружия которое тебе действительно нужно давай оружие с улучшениями, ты вернешь почти все потраченные на него средства сейчас никакого обмана дружище мы все говорим желанием тебе помочь вып... тут оружие хватит на целый отряд это точно и мы хотим его купить правильно Слава! так это мы сделали продаем гадюку отлично чужак не знаю зачем я себе арбалет купил Спасибо. пожалуйста я... первое я... давай-ка это... мы с тобой посмотрим сокровища можно ли допустим вот этот амулетик что-то вставить шестиугольной формы с сезона так значит продаем раз два эти пока не продаем Я потому что их купить, можно куда то поставить и продать деше... дороже сделка. продать э -э -э. дороже дальше улучшение для пистолета За ножом надо и вдруг мы в твоих бля не хватает немножко Нам нет не хватает все равно стрелы ну давай стрелы вот продам перехватает а, нож починить пойдем сейчас на стрельбище или не пойдем или пойдем по квесту не маленькая карта да? кайфовая Пойдем чекнем, что за стрельбище. Торгового автомата, Опустить торгового автомата три серебряных или золотых жетона, вы можете получить одно украшение, чтобы повысить шанс Кажется, получения. Охуенно у вас на здесь. Набери как можно больше очков, уничтожая пиратов. Оружие и боеприпасы бесконечные, к тому же бесплатные. Набирай очки, ты зарабатывай жетоны, которые дают возможность выиграть восхитительные призы. Призы в торговом автомате. Будь внимательным, за попаданием матросов у тебя отнимут баллы. Некоторые мишени нельзя сбить одним выстрелом. их нужно стоять несколько раз. Ну, блядь, ради такого... Я... Чувствительность мыши. А настройки управления. Камера. Как сделать привязку, кло... ой, не привязку, а чувствительность. Ну, это геймпад. Ну-ка, давай посмотрим. Да, не, ни хера не изменилось. Справишься хорошо. Я тебя награжу всякими разными штуками. А -а -а. Давай попробуем. Что делать? Огонь. Перезаряжаю. Да ебаный сыр. Вот Призовое время. достижение стрелок любитель ранг с золотой жетон серебряный жетон спасибо спасибо зай ну ладно стрельбище прикольно что-то тут что это эмблема лиминада плюс 20 к шансу нанести критический урон вы можете выбирать украшения в меню изменить кейс нихуя Подожди, пошли еще раз. Рано или Нет вы... Давай, 3, винтовка весела. Цели. О, Мешаешь мне. Заряжаю. Очень хорошо. Тебе цели. Ты вертцелий. Кто ты верт? Спасибо. В матроса не попал. Рож. Ой, еще золотой жетон. Так, подожди, елки-палки, давай и сюда-туда. Я из пистолета неплохо стреляю. На по пузу. Винтовка-то две цели пробивает. И что, блядь? Быстрее! Я не успел. Ран... А. Бля. Давай еще раз. Сказать, мы... не, не, не, не, сюда еще раз. заряжаю и где они вижу ой как красиво я попал Блять. А вот призовое... Хорош, я успел. 100? Хорош, ебаный сыр и день я вижу такие Ты и Так, подожди, мы сейчас можем что-то кл классное получить вот Смотри, три золотых, три золотых Плюс, минус 40, цены на ресурсы Хуяся Так у меня все шарики какие-то красивые выпадают Плюс 100% к, лекарств... к цене лекарств при перепродаже. 100% эффективности лечения при помощи черных окуней. Каких, блядь, окуней? С ума сошли? Ладно, все, погнали. Стрельбище выглядит, я хочу сказать, очень неплохо. И это как минимум было интересно. Хорошо. Привет! А -а -а. Так, нет, ничего. Мне нужна печатная машинка. Изменить кейс. Смотри, у меня есть... Подожди, у меня есть вот такой. Отлично. Так, сохраняемся и побежали дальше. Ну ладно. А зачем приходил? В смысле, я и так у тебя поторговался уже, Что значит, зачем приходил? Что в инвентаре у меня? Полный хаос. Кстати, мне бы змею еще найти. Вот нам бы реально найти сейчас еще одну змейку. Бля, я ни хера не вижу здесь какое-то сокровище ага, опять же ключ нужен без ключа нет без ключа ты будешь бибу. там что кто-то рыбу ловит по звуку примерно так и выглядит кто-то рыбачит вы что прикалываетесь Так, а куда мне идти? Зачем я сюда спустился? Нет, никто не рыбачит. Подожди, так если мне не сюда, значит тут просто стрельбище было. А куда тогда? А, может наверх а вот это уже больше похоже на правду значит скорее всего сюда мне нравится как пейзаж меняется кого они там сбрасывают а, копов. Блять. Угу. Он, блядь, еще и без головы. Что за хрень? Нихуя себе. Вот это нормального. Сама они там себе развели. Знаем мы всех этих рыб что здесь амбрелла замешана везде замешана амбрелла Ой -ой -ой. всегда виновата амбрелла держу в курсе куда идти кстати я там вижу какие-то гнезда похоже сюда будет ставиться один из медальонов да надо найти еще два и потом скорее всего собрать их правильно сеты, травичка, В столе что? Нож кухонный. Ага, смотри-ка, что я пропустил, походу. Или нет? Нет, не пропустил. Где-то тут висит синяя безделушка. Я не вижу. Справа на углу. Я прямо на ней бегаю. Сверху ее нету. Вижу. Есть второй. Тогда куда двигаться нам? Все, вижу куда. Лодки. Ну, пипец, а. Да кто же бак пустын держит? Ладно, пойдем топливо найдем. Ага. Выглядит Крипово на самом деле. Так, но бак пустой. Где топливо взять? Где-то здесь что-то будет. Смотри, записка. Топливо для лодки хранится рядом с горящим для генератора в производственном здании рыбопитомника. Бери не больше, что тебе нужно. Понятненько. Конечно, мы сейчас пойдем в ебучую непроглядную тьму. Так, аптечку еще рано юзать. А вот и рыбопитомник. Кстати, сохранения здесь нету нигде, я не вижу. Что, русалочки плавают. бан! Блять. Мать вашу. Да нет, я просто сейчас охерел полностью мгновенно, моментально. Ооо! Башка, блять, кабанья. Черт. А, блядь! Как я тебя не заметил, хуалита, Карлита. Пунчачус, мучачус. Дедуль, ты дедуля, дедуля, ты, блядь, вил, это положи свои ебаные. На нахуй серп убрал блять не в советском союзе на нахуй как тебе такое как тебе такое накинулись они тут на мальчика блять бедного так надо поесть Ох, так не не вставайте не возрождайтесь Бля, я так надеялся, что у нас что-то будет по главам получаться, а получается, что у нас все затянуто. Получается, что у нас все затянуто. Ну, ничего страшного уже, как есть. Так, можно сюда. Но это подъем наверх, получается, с того места, где мы упали. Да? Да, это то место, где мы, кстати, упали. Ну, вот там мы забрались...